Здравствуйте, уважаемые предприниматели! Мы продолжаем серию видео новостей по вопросам, наиболее часто поступающим в нашу службу консалтинга. Сегодня мы остановимся на вопросе, какие документы нужны для учета расходов по аренде. При аренде имущества у вас должны быть три основных документа: это договор аренды, акт приемки передачи имущества и платежные документы. Договором может предусматриваться составление графика арендных платежей. Конечно, если договором он предусмотрит, то также должен быть этот документ. Важно, а у вас должен быть обязательно акт приема передачи имущества. Этот документ, он подтверждает, что вы получили имущество в аренду. Договор аренды это не подтверждает, он оговаривает только основные условия. И передача имущества обязательно фиксируется актом. Точно так же, когда в конце срока аренды вы возвращаете имущество, оно также возвращается по акту. Этот документ подтверждает, что вы вернули арендодателю его имущество. А вот ежемесячные акты об оказании услуг составлять вовсе не обязательно. Для учета расходов по аренде они не обязательны. Только если вам они необходимы и удобны, либо в договоре предусматривается их составление, тогда их можно формировать. Но для учета расходов ежемесячные акты составлять не обязательно. Важны три документа. Это договор, акт приемка передачи имущества и платежные документы. Обратите внимание, если вы оплачиваете аренду авансом, то учесть расходы можно только по завершении периода, на который оплачена аренда. Например, в начале квартала вы оплачиваете на квартал вперед. Э эту сумму вы можете учить, учесть постепенно. То есть вы можете ее разделить на три части и каждый месяц в конце месяца списывать одну треть. Либо а, полностью сумму списать в конце квартала, то есть включить в расходы. Нельзя. Сумму, которая оплачена вперед, учитывать в расходах обязательно, она учитывается только по завершении периода. Точно так же, если вы оплачиваете на год вперед, то вы можете сумму списывать либо ежемесячно, либо ежеквартально, либо в конце года общей суммы. Это на ваше усмотрение и на ваше удобство. Будьте внимательны, не допускайте ошибок, а в случае вопросов всегда обращайтесь в нашу службу консалтинга.